Ну, МРК, Круп, я, конечно, знаю давно, я давно э, живу в России, все билборды, э, но интенсивное сотрудничество с палатой началось наверняка ступеньок квадрат. Это наши давние партнеры, мы знакомы уже 15 лет и сейчас вместе работаем над седьмым проектом. Благодаря э, компании «Маргрупп» мы провели в Московской области масштабный э, фестиваль, который, в общем, наверное, я так может быть самонадеетно скажу, но вряд ли может похвастаться какой-либо другой регион. Это было э, во время выбора проектировщика-архитектора на объект «Актер Гелакси». Это было в 2006 году. MR я считаю, что MR Group – сильнейшая компания на московском рынке. MR Group – прогрессивная и надежная компания. Я чрезвычайно ценю сам факт нашей дружбы с компанией MR Group, потому что MR Group для меня пример того, каким должны быть люди. Для нас MR Group – это прежде всего люди, потому что именно от людей зависит имидж компании, именно от людей зависит развитие, от людей зависит результат. Это Ferrari в мире девелопмента, это супер качество, супер инновация, супер скорость. Всегда первые во всем, что они делают. Качество. Я думаю, наверняка нет равных, или если их есть, их очень мало. За честность, за отношение к клиентам. Мы ценим в компании «Мэргрупп» их стремление к инновациям. Мы ценим в компании «Мэргрупп» их желание всегда быть первыми. Конечно, было страшно покупать квартиру на стадии котлована, но хорошая репутация застройщика на рынке недвижимости города Москвы сделала свой выбор за нас. И действительно «Мэргрупп» не подвел. За надежность и за то, что эта компания заставляют партнеров держать себя постоянно в тонусе за э, любовь к деталям за желание все время что-то новое э, создавать экспериментировать Я не знаю, улучшить. Мы все время улучшаем себя, мы все время учимся. Я думаю, что вот это стремление дальше учиться, стремление дальше развиваться, оно уже есть у компании, его не можно пожелать. У MR Group все круто. Очень сложно сказать, что можно улучшить. И все замечательно. Мне кажется, что сегодня компания MR Group находится в золотом сече. Будущее, я думаю, что это есть и во всяком случае будет в ближайшее время. Крупнейший девелопер не только на российском, но, надеюсь, и на зарубежном рынке. «Маргрупп» — лидер рынка, они ими будут. Они в тройке крупнейших компаний Москвы. Я искренне желаю компании «Маргрупп» совершенствоваться, развиваться и строить новые и новые проекты, которые будут украшать наш город. Процветание и больше радоваться такими прекрасными объектами, как Филиград. На 5-10 лет я пожелаю «Маргрупп» больше новых проектов прекрасных архитекторов, прекрасных генподрядчиков. Всего самого наилучшего! С днем рождения, Эморгрупп! Я желаю Эморгруппу успешный проект и праздновляю днем рождения. И чем более успешным ты становишься, а Эморгрупп – это успешнейшая компания, а тем сложнее, наверное, тебе находиться в ситуации верной, настоящей, искренней дружбы. Поэтому я желаю настоящих друзей.